Приветствую всех любителей видеоигр. Trisys Remaster 2. Продолжаем. Проходить. В прошлой части было, ну, такой в легкий вот курс сделал. По так что тихо. Да, хорошо. Попросили работать тихо, но... Да понял я, блять. Так, а собирайте нано-катализатор предшествий, чтобы усовершенствовать костюм Ну, как бы, ладно, хорошо Я уже и так этим, если что, как бы, вообще-то уже занимаюсь Так, у меня, кстати, еще, по-моему, да, есть Я могу купить, отслеживание у него как раз показывает траекторию пуль Повышение скорости рывка за счет большого расхода энергии Мне это не очень нравится, если честно А, все, да, то есть я только могу посмотреть только то, что могу купить вот эта вот регенерация <смех> за 8000 меня очень интересует, если честно. Так, ну сначала будем копить. Копить, копить и еще раз копить. Мы умеем играть в режиме стелса. Прошлая часть научила, потому что я не умею пользоваться броней. Что, в принципе, логично. Мне кажется, ему там очень плохо. Ну мы пойдем сюда, пожалуй. У ты, блядь, меня напугал. Ага, их убить нельзя. Блядь, а это что? Да что ж ты все хватаешь-то, ботинки? А, это радио, блин. Так, ладно, хорошо, подождите, а что я тогда здесь делаю? О, сувенир. Доступен сувенир. Наверное, полицейская машина. Так, пережаться не надо, все хорошо. Пойдем сюда. Так, на всякий случай, просто буквально. Кто знает, куда я иду и зачем? Я еще не понимаю, куда мне правильно идти, если честно. А, это такой двойной проход, ага. Тут людям плохо. На что я сейчас нажал? Ага, ага. Все, хорошо. Бля, подожди, мне кажется, или размытие при движении есть? Я только сейчас об этом подумал. А, сглаживание, уровень размытия нету. Я, кстати, даже еще по 60 герц. Но в принципе, как бы я попробую посмотреть на разницу 144. У меня просто моник-то поддерживает 144 герц. Хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Не знаю, скажется ли это как-то на записи. Я обычно просто стараюсь... О, еба. Еман, какая картинка, божечки. Надеюсь, это никак не скажется на записи, потому что я это сделал во время записи. Но мне нравится... Ой, это плавность движений, бля. Очень красиво смотреть. Так, ну здесь все заблокировано, понятно. Так, прыгать во время могу, отлично, только энергии много тратится. По-моему, раньше нельзя было... Вот это я хорошо сделал. Так, так, так, да, да, да, я понял. По-моему, в прошлой части нельзя было использовать. Нужен Ага. Да? Стрикланд. Стрикланд? Дочь? все, что угодно. Каргриву нужен костюм, он его получит. Пизда. Ему это не понравится. А мы оба, насколько я знаю, на него работаем. Вот тут вы ошибаетесь, мисс Стриплэн. Это вы работаете на него. Я же отвечаю только перед советом директоров СЭЛ и службой безопасности. И мне плевать. Понравятся мои действия какому-то старому правому Это не просто марку. старый акционер. Он бывший президент корпорации Крайнет. Осторожнее с выбором врагов. Просто охуенно. И вместе поехали. Я ж тебе говорю, они дальше будут, ну, дальше будут разговаривать. Это, ну, как бы. Они вместе поехали. А так не работает. Типа разговор окончен, блядь. Мы ж два, чтобы наклониться, прав. Ух ты, блядь! А классно. Блять, а что они сразу то не умирают? Бать, у них жизни, Ну давай, давай, конечно, кидай свою осколочную, блядь. А я пока поменяю место дизлокации, пожалуй. Ох ты, блять, как вы меня увидели! Наверное, на звук, на звук реагирует. Где, где? Да я тебя не вижу нихуя. А как мне гранат кинуть? А мне как-то надо взять. Блин, он из-за укрытия так просма посматривает. Такой о! А как? Я также умею далеко стрелять, пацаны. Думал, я по тебе не попаду. Конечно, сейчас. Так, а что у меня тут есть? А, это ЛЦУшка, блядь. Да а что, блядь, прицелов всего три, а что так мало? В прошлый раз можно было по побольше поприятных прицелов поставить. Бля, я по ним попаду сегодня или нет вообще? По-моему, нет. Ладно, идем дальше. Тогда пойдем так. Патронов мало. Бля, зря я так пошел, надо было по-другому туда идти. Патронов мало? А, все, патрончики собираются, хорошо. Всех да, -да. множество а, Ускориться это как надо ускориться? Это мне включить броню и просто их налево-направо разматывать? Или включить невидимость? Пройти чуть-чуть, подобрать патронов. Можешь гранату кинуть? Йобана. Так что там? Да, что ты дурак, шо ли, совсем? Не-не-не, убери это. Бля, давай жуханем разочек Бабам, ебать Кого ты -то точно снес О, а еще разочек можно? Ну-ка, перезарядись ну перезарядись, я тебе говорю Ой, ой Тихо, блядь. Блядь, блядь, блядь Надо было броню включить Вот прямо сейчас самое время Да, да Так, теперь мы встаем Блядь, о, не промахнулся, отлично Выкинь ее теперь Ты... Не-не-не, оставь, оставь О, это мне нравится Ну-ка, перезарядись Так, ну тех я вынес Уже хорошо Где-то еще, пацаны Слышал Где-то чуть справа Ага, вижу Блин, это оружие поточнее будет По-моему, я попал в этого. Как его называют-то? Да я сейчас броньку подключу, блядь. Меня вообще будет до пизды. Блядь, вот здесь вот броня намного лучше работает. Он у меня столько раз попал, а мне как будто вообще реально хоть быхны. И где вы, пацаны? Пацаны. Пацаны, я, блядь, ракетницу всю просрал, чтобы вы понимали. Патрончики, отлично. Ну и где вы? Я хочу еще пострелять немножко. Может быть я сейчас даже ракетницу надо, чтобы вас загасить. Или не найду. Блять, надо было ее оставить. Что там, что там? А это удар, а это наклониться. Блин, ну кстати удобная штука, реально неплохо продуманная. По-моему я иду туда, куда надо. На всякий случай. А это просто подземный переход. Все понял. Ничего интересного. Так, но ну пушка меня пока устраивает, поэтому все хорошо Гранату подай, правда? Маловато <свистит> О, бля А можно вырвать? Мое А все, я обратно уже не прицепишь Ну все, я пойду так Прыгать с этим нормально? Нормально Прицел есть? Прицел есть <свистит> <свистит> Папка идет Папка идет. Еще вот так вот сделаю сейчас, чтобы прям папка шоу-шоу прям вообще с концами. Прям идет-идет. Хорошо. Так, остановимся ненадолго. Есть кто? Где? Где? Ага. Зоны у меня бронебойные <связать> С ней вообще чихать Кто там, что там Просто па-па-па-па-па И все, никого нет Кто там приближ... Ой, ребята, зачем мне дать такое оружие? Как я рад Мне нравится Ну-ка еще разочек Опа. Так, энергия восстановилась И 5, сейчас... Такой голос. Вон он стоит, смотрите. Стоит стоит пацаны. Где? Вижу. Попасть бы еще по нему. Да, блядь, кто там еще? Блин, тут броня вообще очень хорошо работает. Мне прям нравится. Ой, пацаны, вы пулемет тут оставили? Ну и давай, вылази с откуда стреляешь? Да? Ищи косорылые. Давай, давай, ты своим дробовиком будешь там где-нибудь, дома Так, где-то еще кто-то стреляет, но мне надо поменять оружие Выкинь Ага Ага Да просто для меня, ну как бы, оставили я еще с ним бегать могу. Хоть. Блять. Блять. Там еще стрелять будешь на меня? Э? Размахались со всякими своими пушками. Я вообще-то по какой-то конкретной цели иду. А еще у меня почему-то ОБ стал вырезать мое приветствие по частям. Ну типа я там типа, приветствую всех, а он такой приветствую всех, блять. Через жопу немножко. Бегом, все разваливается. Беги, беги. Я пулемет не брошу, блять. Ч там, где? Сейчас все за мной, да, обвалится? Нет? У, -у, у Где че? Сейчас будет босс. Быстрее, быстрее! Пизда. Э! э! Э! Взял пулемет, бросил. Ты идиота, кусок, или что? Верни пулемет себе на место. Ну какие изменения приоритетов? Броню подрубаешь, приземляешься и пошел дальше. Ага. Ага. Ага. Это 2. ага. Вижу, цель по да. Все еще на шоссе на север. Тут Блядь. Дыма и пыли, что не ага. Вижу, ребят. Тихо, тихо там. Минус один, минус, минус второй, да. минус третий. Вообще Три хорошо шоу. идем, вообще я хорошо. Пушу, транспорт, на КПП, транспорт? Зачем я и пешком хорошо иду? Транспорты какие? Да, так тут огонь, да я да. да. Эх, нельзя, не дают мне уничтожить то, что я не хотел бы уничтожить. Так, а мне наверх надо, да? Блин, я так, походу, не допрыгну. Или мне понизу придется идти? Да, я понимаю, нановизор, например. Конечно, это я. Где там? Да не шевелитесь, ребята. И меня немного, я один. Никуда не спешу. Так, здесь никак. А, он за стеной, походу. Хорошо. Так, я уже иду за тачкой. Патронов у меня 90. Мне, в принципе, хватит. Ух ты, ух уты Прорыв. Какой там прорыв Пару пацанов мешается всего лишь. Так, понятно. Проходим чуть справа, пожалуй. Я никого не вижу в огне. Ой, минус еще что-то. Опа. Еще пацаны. Блядь. Тихо. Тихо. Оглушила чуть-чуть. Ух ты, там кто-то из брони Ух, ты там кто-то из ракетницы хуярит. Танк, блять, танк, ебать, беги, беги. Так, так, так, так, так, так, так. бронька. Ага, мне вниз. Ух, блять, спасем. А еще я в канализации, ведь. у меня 35 патронов осталось. Мы тут с ракетницами при, при, пришуршали. Да я слышу. Лечу, лечу. Ага, он и выход, да? Прям в тылу противника. Я смогу здесь вообще выпрыгнуть? Да, смогу. Так. Так, я троих положил. Так. Блять, мне мало энергии. Ладно. Блять, блять, блять! Ебать! Откуда? 142 патрона. Блин, а чё так далеко-то, кпшка? Ладно, было просто... Если бы я ракетницу не профукал просто так, конечно, ну ладно. Да, Поро, он пока толку гоносить? никакого Прямо по кусу сам. Да, да, Тебя помню Так, там я стрелять уже пробовал Да, да, вот здесь уже можно подрубать невидимость тут падает машина Мы тут падаем Так, минус один сразу Отлично Так, включаем маскировку, ждем немножко Просили тихо, будет более-менее тихо Так Ага, теперь вправо уходим Отлично Конечно, у меня пулемет А ты думал, я что, с голыми руками сюда приду? Я не настолько идиот С голыми руками сюда приходить Так, ждем, когда у нас перезаряется Так, а здесь и никак, да, здесь и никак Здесь мне надо приходить с этими обходными путями Так, может сразу вот так вот надо Ага, ах ты блять Так, сейчас там скоро ракетницы пойдут по мне Так, тут еще слева пацаны были Я просто помню, поэтому Так, 100 патрон Ждем, курим, так сказать Блин, они реально думают, что они, ну, как бы, в принципе могут справиться, да Там ракетницами, как у них изначально это было и так далее и тому подобное ну блин, ну хамон. Вон у них танк стоит. Сейчас я его вырублю и все будет хорошо. Это граната нужна. Блять, спалил. Спалил меня кто-то. Охуй. Блять, блять, блять. Ухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухухуху так не получилось, как я хотел изначально А что, граната его не берет, что ли? Бля Не берет его граната Плохо дело А мне чё, обязательно в канализацию спускаться? А, нет, можно просто ударить Бля, мне хватит энергии, мне хватит энергии, мне хватит энергии, отлично Так, обходим с этой стороны Включаем обратно Минус один Минус второй Отлично Блять, да ёбаный хуй Зачем меня так пугать -то? Так, ладно, я думаю, я думаю, я рукой смогу сломать Так, а можно мне как-нибудь... А, я понял, я вспомнил А, не смогу я рукой так сломать Ага Ага, значит, мне реально в канализацию? Не очень-то мне это нравится. Так, есть ли что-то, что я смогу здесь найти? Походу, реально ничего. Прям аж расстраивает немного. Ну, гранаты, боеприпасы. Это все не очень интересно. Блин, прям сюда шмаляет, смотрите, какой... Так, где канализация? Подождите. Или я здесь пройду? Ой, блядь, а чё вы молчали-то? Тут и пулемет есть. А, он в другую сторону смотрит. Конечно, есть. Но не я. О, мой новый транспорт. тут врагов не вижу никого. Ну залезь вот он, Да ёп твою мать Откуда вы взялись? Вы, сейчас, сейчас никого не было Так, ага Первый из основного оружия Ага вот. Так, второе Ага, я понял Кто там поведет? Я же веду Не понял Опасность Все, все, все, я ускорился, я понял бойца, в от 9. Так, так Каждые полмили Посты, нифига себе А есть кто не за мной? Нет Блин, промахнулся, жаль Но на прорыв я могу пойти Это как бы не столь сложно Блин, у него управляемость такая хорошая. Штраф за превышение скорости. Я что, буду штрафы получать? Попал! Попал! Попал! Блин, это было сейчас больно. Не добил. Добил. Так. Блин, надо стрелять это на опережение. Ой, за мной едут. За мной еду. Блин, вот это, вот это я уже понимаю. Типичный зашкаливай. Блять, Ни хрена не вижу. Куда еду? Зачем? А сколько у меня жизней? Я жизней вот не вижу. Вот это, конечно... Ой, ой, застрял. Но горю. Но уже горю. Так, минус тачка. Отлично. Но динамики у этой игры намного больше. Тут, конечно, прям... Не согласиться сложно, попаду Так, ну я что то что-то должен был подорвать Хоть что-нибудь А, это таксишка Так, цели Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, блять Какие там тактические возможности По мне просто, блядь. А, я могу не стрелять? Понятно, не бесконечно Еще и сам себя взорвал, блядь. Какой молодец Что, далеко там? Так, стопай Блять, еще и промахнулся всеми снарядами. Застреливай! Да что? такое? Еще раз. Так, едем теперь быстро. Да хоть по одному-то, да хоть бы по одному бы попал. Блять. Блять. Раз, два. Пошли, пошли, пошли, пошли снаряды. Ну все, ну теперь это точно победа. Ну. Блядь, столько смертей на ровном месте. Блин. Ой, пацаны. Я из тачки не выйду просто. Какая опасность. Я сам себе опасность создаю. Мы ну, почему не могу проехать? Я тело... Да блядь, да что такое? Дайте мне проехать. Блять, невидимая стена, суки. Он Жадина. Идет, повторяю, пророк идет пешком. Жадина, блять. Ты ч ⁇ так лезешь сюда, блять? Я в шоке. Лезу тут, суки. Так, это мы уже типа рядышком, да, суки? в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Так, так. Это недалеко отсюда. Можно там встретиться. Только вот я оставил адрес у себя в лаборатории. Заебись. мой комп к А, это я умею, это я могу. Что-то разносить, уничтожать, это по моей части.